Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Моджиквест, и сегодня я делаю очередной выпуск про сервера, и этот сервер достаточно прикольный, но всего еще сейчас в онлайне где-то около 13 людей, варков здесь всего лишь 8, но зато этот сервер заслужен для того, чтобы здесь было очень, ну хотя бы не очень много, чтобы здесь было хотя бы половина слотов заполнена, а, как там, вот, вот сам этот сервер, да, на самом деле, Точнее, не сервер, вот сам спаун. Мне здесь единственное, что мне понравилось, что здесь они до сих пор не поставили русификатор. Да уж. Это очень плохо. Не очень плохо, но достаточно. Вот, как вы видите, здесь есть бесплатные вещи. Допустим, рыбка. Так, я взяла себе рыбки. Я возьму себе, наверное, свининки. Так, так. Так. так. Все. Также здесь есть бесплатное дерево, стекло и коблсо. Ну, то бишь, этот булыжник. Вот все, дерево и стекла с булыжником. Вот. это сервер заслуживает, чтобы на нем было достаточно много игроков, ну или хотя бы, чтобы было половина слотов заполнено. Это сервер заслуживает мою оценку 9 из 10 Ридстоуна, ну, потому что я теперь буду в очередных выпусках пиара серверов делать э, свои оценки. Да. И в описании этого ролика я бы хотел вам скинуть свой скайп, чтобы вы мне туда, допустим, писали, э, скидывали, точнее, IP серверов, чтобы э, там было достаточно, точнее, допустим, там, ну, как на этом сервере, да, очень красивый, все отлично, но мало игроков, вот, вы мне скиньте, я его пропиарую, и постараюсь сделать так, чтобы много людей заходило, да, А то все, всех, конечно же, я скину, что ж не скинуть, это хороший сервер вообще, мне очень понравился, да, и вроде бы я не пробирал, но здесь можно дюпать, и по идее, здесь можно делать бесконечное зелье, но кто умеет, тот умеет, и да, э э после того, как это видео наберет хотя бы за неделю 70 просмотров, я сделаю очередной конкурс, точнее, не очередной, а сделаю свой первый конкурс, но перед конкурсом я буду, как бы, я посмотрю, я просто устрою конкурс, а если, ну, как обстоятельства сложится, я либо устрою конкурс, либо еще что-нибудь. Что же, это видео подходит к концу, оно, конечно, вышло очень коротко, но ладно. С вами был Magic200, всем удачи, всем пока и с Новым годом! Да, это был очередной выпуск серверов. Да. Всем удачи, всем пока и огромной вам удачи.